собачкам сколько сегодня 14 дней да а глаза еще не открыли вот этот мальчик О, уже спит. дети открыли а мальчик Детский уже мальчик. уже щелочки пошли начинают. ну да сейчас скоро все откроют уже сиськи не отходят папаша прибыл помогает первые шаги это за морские котики тут же...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 Липочки, а, девочки. это что, мальчик, разве, да? Это мальчик, вот он, писюм у него, аж куда идет. А -а. Все, а ласки да? только начинает он открывать. А то девки две. А те еще закрытые ласки. И вот. открытые вчера еще были уже глазочки. И маленькая тоже. И маленькая манусочка, девочка тоже. А это папа пришел. Полименчик пришел Уши поджал, блин. Что ты уши поджал, а? Олег, когда элементы принесли? А теперь воспитывай Нати, -те. кошмар какой-то. Папаша дело тухо знает, да? Да. Пришел проведывать. Он ну, навещает, видишь, кое-когда. Когда идешь, нельзя сюда. Когда идти. у месячки кушания хорошее есть, да? Вот. вот. Все повылечит. Это он просто мой, ей на ей так молочко даете, мамочки. Давайте растут басурмане прямо до самое. Две недели сегодня. Ага. А, удрал, все, все. папаши на тело, <сих> <сих> <сих> <сих> удрал себе, и все. Кричь не вносить, у тебя не даже оторвет. А то он как мужик, он саму <сих> здоровый. Да. Так а то девочка, ты видишь. Да ты ошиблась, по я. Ну, вас на, нафиг. См смотрите, идите. Да вот на свет отсюда он. А ну-ка. Да поймешь, они разные. Тут вот еще Нет, вот он, девушка. А это вон он Писюнчик внизу девичий. Так это лохматый сильно он. Понимать, они тебя. разные. Совершенно. Или вот он пришел Писюн, ну, или этот. Еще не вечер посмотрим. Да что там смотреть. Их же сразу видно. Девочку и мальчика. 20 Покушать они да? начинают сами День уже в 15 дней, да? по чуть-чуть. Бегать не бегать, находят. Имеется... Запасы имеется. Вот с 15 дней мы начинаем лакарствовать. Круто сейчас я... Вот Сейчас, и... сейчас и все еще нужно... Все идет. Перевариваем, все делать. И вот этим мы подкармливаем, потому что молока не хватает. Плюс к этим крупам жена еще добавляет бульоны всякие. Вот, то есть жидкое, все такое жидкое. И они кушают очень хорошо. что Время голодное, мы их не прокормим. Пора их определять. Так, отдам даром хорошие руки. В хорошие руки нали, да? Да, в хорошие Вот руки. такая у нас, наверное, Отдаем, ставится. девочка, колесик. Колесик. Колесик. Ну, поехала. Старобешивай туда. Привет, Пока, папа. Пока. старо поехали. Тебя скоро в 12 часов заберут тебя, если на Вадове заберут тебя. О, вот какой он, красавец! А ну-ка его. О, Ой, о, такой. Подевал, он такой. такой. Ой, такой. Ой, Все, пошли Этот мы. куда у нас пока поедет? Пока. На железнодорожный вокзал? Да, да, на вокзал поедет. А пока-пока да. еще ручкой сделай. Пока-пока. Вот пока. О, такие. Вот такие. Спасибо, Ой, э. Мамашу отвлеките, а? О, Паша тут рядом. Да, Маша заберите. тут рядом. Вот Зо, Зо, Зося, Зося. Иди сюда, Зосенька. Идем домой. Увезли, Зосенька. Иди, холесенькая моя. О, тетя, такая холесенькая девочка. Вот их там кормить, воспитывать. Все будет мыть их там. Блин. Тебе проще будет выглядывает день манушки мама прибыла все отдали хорошие молодят молодятся понравилась да, Молодя -то. Молодя -то. Молодя -то. да. вольер есть все есть а, он, он, он, она его взяла запах чужой сидит вот так вот не бойся мы тебя не обидим давай Рассказала, как кормить, чем кормить. Хороший сказала. Ой, я. Ну домой приедут, позвоню Забрали, она на руки его за, забрала. И, и паренек такой хороший, хороший такой. Скромный. Да они сейчас в троибусе плохо слышат. Приедут Сюда нянь смотрит кругом. Нема. Ищет, ищет. Ее дети, да? Да. Щенки. То ты моя маленькая, что? Берем элементарно с холодильника, с нашего бедненького капусту, камфорное масло. Будем мазать. Изоська бедный. Так это помажем чем мы наля. Да, камфорное масло. Я не... Камфорное масло, да? Камфорное масло она размягчает. Да? Вот мы сейчас я ее придержу, немножко она у нас послушная девочка. Вот так, детишек отдали бедное молочка. Много у нее остается. Раны мы отдали. Надо до двух месяцев держать. Вот, днем комфортным маслом, а вечерком потом на ночь мои трусы оденем, как говорится. И капусту туда наложим. Капуста будет убирать воспаление. И вот это в последних вот молока мало, да? В этих передних вообще ничего нет. Раз, два, три, четыре, восемь сесек у нее. Задние прямо надумались. И так еще более менее Вот такие. Вот молочи, ну, все. Вот она у нас послушная такая. Мы тебе капусту будем положить. Капусту. Уже... Плавки я делаю, манушки. И капусточку туда в середину положили, да? Там капусточка у нее обезбаливает. Так, мама, давай-ка. И капусту положим, чтобы она лежала и капусту не трусила. Не ага, О, Сейчас мы ее манушечку мажем. Послушную девочку, хорошую. Массаж кончен. Все, Зосенька, иди гуляй. О, она, она пошла. Она, да. ну ладно при